Как ты думаешь, вот какой из этих путей он более ну, и оправданный, и более правильный, наверное? Не тот, не другой. А какой тогда? Это не волшебная палочка. Сейфбай работает, но с точки зрения прецедента, это хороший процесс, вариант. А что дальше с этой офертой делать, ты знаешь? Вот они, главные бумаги. Так этот договор откуда берется? С воздуха, что ли? Акцепт, конклюдентные действия. Проходит месяц, и письмо возвращается к тебе обратно. А кто отказался? Где роспись-то? Чему крест-то стоит? Кто, кто отказался? А вот когда подал в суд на управляющую компанию... ДСВЖР отказался принимать. То произошло какое-то чудо. Я заплатил за услугу, будьте добры, вручите. Он говорит, возьмите обратно. Я говорю, в смысле, обратно? Делайте повторную доставку. А у меня доказательства отправки есть, это опись. Я не отказывался получать, я хотел выяснить обстоятельства. Он забрал и уехал. Он руки в ноги и в машину, и, и нету, что делать в таких случаях. Не знаю, подскажи. подскажу. Ну вот, наконец-то, я ждал этого ответа, благодарствую. Конклюдентные действия, они заключаются не только в действии, но и в бездействии. А дальше ты можешь все эти 100 оферт объединить в одной. Составлять иск, ущерб, неустойка, счетчик выполненных работ. Это не оферты... Аферта делается один раз. Ты э, таким иском поставишь суд в неловкое положение. Ты можешь там и триллион рублей выставить. Он уже создал такой прецедент. И такие иски принимаются. То есть есть прецедент. Проще от тебя отстать, чем обанкротиться. Кто к нам с мечом придет, тот отмечай погибнет. Протокол общего собрания на двух листах, который абсолютно не соответствует законодательству. Ты знаешь, что такое генератор случайных чисел? Ну да. Ну вот это наши суды. Они же пришли тебе не свет выключать, они пришли тебе с вопросом. Вы когда проснетесь? Вы когда встанете и скажете, хватит? А, -а, -а. а в раз. А, смотри, вкратце расскажу сейчас ситуацию. А, уже год являюсь собственником, ну, как, да, собственником новостройки, год не плачу. Никакие попрошайки не оплачивал ни разу, то есть не акцептировала, получается. Mm -hmm. а, никаких договоров не подписывала. И вот буквально недавно а, управляшка прислала по электронной почте мне судебную претензию, что там бла-бла-бла, в общем, вы должны, мы подадим в суд, если там до 15, то вы там не оплатите. Я вот чего подумала, просто как бы на основании сильнейшей информации у меня в голове, да, что, может быть, первый вариант будет все-таки, может быть, подписать договор с э, соответствующей подписью АЦ, там, by подпись АФ, и как бы не платить дальше. Либо второй вариант, это вообще ничего не подписывать, а выкинуть, выставить им, ну, так скажем, претензии или, может быть, судебного претензию, претензии, да, где вот там, предоставить документы такие-такие-такие, по полной, вообще по полной программе, там, на 60 пунктов, да, с э, указанием на их косяки, что они вообще как бы жулики, мошенники, и в виде это предоставить, что либо вы предоставляете такого такого числа, там, в случае предоставления, если ставить да, никаких долгов, нет. Вот Я просто хотела твое мнение услышать. Как ты думаешь, вот какой из этих путей он более ну, а и оправданный, и более правильный, наверное? Не тот, не другой. А какой тогда? Ну, я не то, что прям в советы, я просто послушаю, что ты скажешь. Значит, первый вариант. Это что там, напомни. Ну, новостройка. Нет, Или первый вариант такой... А, первый вариант, что подписать договор с ними, который у них а, уникальный, да, да, да? И да, поставить да, подпись соответствующую. Стой, стой, стой. Стой, остановись. Не советую так делать, потому что это еще никто не проверял на практике. Если ты хочешь быть с пожалуйста, вперед из песней Вот только как это сработает, и как ты потом в суде будешь расшифровывать это все и доказывать, что это под принуждением сделано, что это дело-сделка является недействительным. С точки зрения прецедента, подожди, как звать? А Катя. Екатерина, давай договоримся, если я говорю, ты молчишь, не угу, хорошо. не ага, не хорошо, не я тебя слышу, молчок и все, Ни звука, потому что это если пойдет в интернет, я потом заколебаюсь вырезать вот эти все угукани и гакани, когда ты говоришь один раз угу или просто буковку А, все, что я говорил за секунду до этого и две секунды после этого, сглушится автоматически. Поэтому никаких угу, ага, и т.д., и т.п. Я... По интонации научись распознавать, когда я закончил говорить. По поводу первого варианта. С точки зрения прецедента, да, хороший вариант. Там можно это создать прецедент, написать, так а потом в суде взять и доказать и добиться, чтобы признали, что типа сделка совершена под принуждением, соответственно, ну, тебе, скорее всего, придется подавать встречный иск, либо отдельный иск, с требованием признать данный договор не Ну и там ссылаться на статьи гражданского кодекса, что все, что сделано по обману там или э, под принуждением, не является, это, является юридически ничтожным. Такая сделка должна быть признана недействительной. Не, не но это все нужно добиться. Это не волшебная палочка. ТФБ работает, но в других случаях. Я это, я это все проверяю сам, и другие люди тоже проверяют. И пока проверяют только в определенных областях. Информация стекается, тестируем, да, но в плане управляшки договора еще никто не тестировал. А если ты даже это там напишешь, то тебе потом в любом случае придется через суд это все доказывать, и возможно там несколько процессов, да еще и до Верховного суда может все дойти. То есть с точки зрения прецедента это хороший процесс, вариант. Но с точки зрения защититься от их нападков это не очень хороший вариант. Второй вариант, у тебя там им выставить оферту, да? Mm -hmm. Вот, оферту, ну да, хорошо, выставишь ты оферту. А что дальше с этой оферты делать, ты знаешь? А, в договоре, в самом, вот в ДДУ, по-моему в ДДУ, а, нет, в ДДУ, в договоре, который вот на управление они подписывают со всеми, там есть такой пунктик, что... Я не помню, как дословно, но что обязательства мои... Ну, в общем, если я кому-то продам, допустим, эту квартиру, да, то в момент перехода права собственности они уже ко мне никаких претензий по договору не будут иметь, а договора самого, получается, не будет. И? Ну, соответственно, они, если даже они подадут какой-то иск, они должны будут предоставить договор, потому что в этом пункте прям прописано на основании договора. Ничего не понял. Сейчас я попробую, подожди, найти. Ты, ты же сказала, что у тебя нет с ними никаких договоров. Нету. Ну а почему ты ссылаешься на договор, который еще не заключен? Нет, подожди, ты, ты, ты другой спросил, что если выставлять оферту. Правильно? А, я выставляю оферту, соответственно, они мне не предоставят все эти документы, соответственно, я прекращаю с ними обязательства, пока они мне их не предоставят. Соответственно, в случае, если вдруг я, например, ну, там, завтра захочу вот эту квартиру там, продать, то они ко мне не будут иметь вообще, в принципе, никаких э, прав и требований. Потому что в договоре прописан этот пункт, что э, при э, смене ну, собственника, да, передаче прав третьему лицу, со мной все отношения как бы заканчиваются, подожди, а подожди, подожди, в да. каком этом договоре? Причем тут э, договор доверительного управления имуществом, правильно? Как тот договор обычный, вот, который управляшки со всеми подписывают. Ну, а при чем тут этот договор и твоя оферта? Ты что-то все вместе слепляешь. Ну, так они могут подать в суд только на основании договора заключенного, а договора нету. Нет. При чем тут договор? Не на основании договора, а на основании протокола общего собрания и решения собственников, и решения о выборе управляющей компании. И на основании утвержденного проекта договора. Вот они главные бумаги. А не, а не то, что ДДУ там какой-то ты называешь? Нет, это не ДДУ, это именно вот договор между управляющими и собственниками, который они всем подписывают, там вот есть как бы вот эти все условия. Так это договор откуда берется? С воздуха, что ли? Ну, он, да, получается, подкреплен к решению, к протоколу, ко всему приложению. Так вот это первичные есть документы. Их истребуют в первую очередь. Удостовериться, что они имеют полномочия вообще действовать от имени собственников. Ясно. А вообще, в принципе, вот если оферту выставить, то они не предоставляют документы, и как бы все. Дело глохнет получается, правильно? Ну это у тебя глохнет в твоем осознании, поэтому я тебя спрашиваю, что ты. Вот ты выставишь оферту, а дальше что делать? Ну, дальше, например, можно при непредоставлении с этой оферты пойти уже в суд на основании суда, на основании этой оферты доказывать, что вот как бы мои права, они мое право не, как сказать, в общем, они не предоставили документы, соответственно, вот есть условия, которые они приняли на основании этой оферты, соответственно, ко мне никаких претензий быть не может. Или так не пройдет. Ну, ясно. Я, я просто слышу, что ты понятия не имеешь, что такое оферта, и, и как, как с ней это, трудиться надо по этому варианту. Ты даже ни разу не произнесла слово «акцепт», «конклюдентные действия». Такие слова я это понятно, что они не акцептируют, потому что они не приз... они акцептируют подписью, потому что я пропишу там, что акцептом будет читаться получение, момент получения и поставление подписи на э, описи, на уведомление о получении. Так, хорошо, ты собираешься отправить заказным письмом ценным письмом да. с уведомлением, да? Да, совершенно верно. Так, а, а, хорошо. Вот ты все это прописала там, акцепт, условие пропис... акцепта прописала, отправила. Дальше тебе выдали трек-номер на чеке. Ты отслеживаешь okay. этот трек-номер. Ага. День прошел, а, а, они еще, ну там это два дня прошло, письмо идет еще. На третий день оно пришло туда, на почту к ним в пределах города. Все, оно, оно на почте. Проходит неделя, оно на почте. Проходит две недели, оно на почте, проходит месяц, и письмо возвращается к тебе обратно. Ты счастлива? Есть второй вариант. У Почты России есть такая услуга, она скажем, не дешевая, но ты заказываешь курьера, и курьер с описью, с уведомлением денег лично, дает руки, там человек это расписывает, выбирает письмо, и он возвращается к тебе с документами. И сколько стоит такая услуга? Вот на сайте официальные данные от Почты России от 310 рублей. А там, я так понимаю, они как-то рассчитывают это сами. Но это получается уже вот наверняка, что ну, в этот же день, там в течение часа, допустим, если это где-то рядом находится, они все получат. Ага. Это в теории. А я теперь тебе рассказываю на практике почему я и тестирую все на практике. Я уже так делал многократно. И так называемые суды, и во всякие различные инстанции. Короче, много куда чего отправлял. А вот когда подал в суд на управляющую компанию, то произошло какое-то чудо. Я вдруг, не, ну, то есть я отправил этот иск, сначала же этому ответчику отправляется иск, да, а потом в суд. Вот. Я это сделал. Через неделю где-то когда я уже думал, что все там, это, и ответчику все вручено, и этому, и в суд дело дошло, а у моего подъезда появляется какой-то этот мальчик с синим пакетом EMS, и показывает мне его. А там такой крест на, это, на, на адресе этого получателя. Синей ручкой крест стоит. И он мне говорит, а они, говорят, отказались получать. Я говорю, в смысле, отказались. Он говорит, возьмите обратно. Я говорю, в смысле, обратно. Я говорю, а, а где письменный отказ? Я говорю, где доказательство, что они отказались? Я говорю, почему? На...? Я тут же пробил номер это отслеживание. Какие статусы движения у этого, у, этого, у этого конверта. То есть они не захотели вот этот иск принимать. Они всячески пытаются ставить колеса. Но они, я не знаю, зачем они такое, такое сделали. Дело в том, что для суда без разницы. Получили они, не получили. Отказались, не отказались. Мое дело доказать, что я отправил. А у меня доказательство отправки есть. Это опись. Все. То ли они решили поиздеваться так. Вот как раз на мой день рождения, 4 марта этот мальчик появился. Решили проверить тоже свои варианты, видимо. Ну, не знаю. Наверное, хотели, чтобы я, где там, не знаю, вышел из себя или, не знаю, или скандал какой-то устроил прямо на улице. Дело в том, что вот он, я не знаю, он как этот, как по волшебству волшебной палочки. Как только я подошел к подъезду, сразу он пришел. Ну, совпадений не бывает. Вы чего, отказались? Да. А почему? Я же заплатил за услугу. Не, ну, мы... Отправили, но не но. знаю, они отказались принимать. Ну правду. и что делать? А ну, мне тоже это письмо не надо. Ну, в любом случае, вот, вам оно возвращается. Я не знаю, почему отказались. Меня же доставлял его. Слышь, ДСВЖР <room> отказался принимать. Иск, исковое заявление о незаконном отключении электричества. Почему? Не знаю. А может, поэтому. Вы с ними потом... разговаривали? Нет. А кто? Может, почему это, Фамилия, фамилия, ничто не указано было. Почему? Да. Я им всегда так отправляю, всегда принимали. А, не знаю. А это телефон вашего начальства есть? У кого можно уточнить? Я заплатил за услугу. Будьте добры, вручите. Но они отказывают. Принимать... Письменный отказ от них. Конечно. Письменный ну, отказ. отказ. Письменный отказ от них. Где? Не, чтобы они бумагу дали. Да, как я в суде буду доказывать, что они отказались принимать? Ну, вот то, что есть. Но, что вы я говорю, дайте мне телефон это вашего начальства. Мне нужны это, письменные подтверждения для, для суда, что они отказались принимать. Дай это себе номер записывай. А, пишу. Что там? 8 800. Ну, пускай пока у вас будет. Я не знаю. Делайте повторную доставку. Мы повторно не сможем это делать. Почему? Сделать. Почему? Ну, потому что тут уже отказ, и она возвращается. А кто отказался? Где роспись? Почему крест-то стоит? Кто? кто отказался? Компания. Это я откуда знаю. <laughs> ну, а я, я откуда знаю. Зачем мне вот это вот? От... Делайте повторную доставку. Мы ее не сможем повторно сделать. Почему? Вы отказываетесь, принимаете? Я она не... уйдет в... Утилизацию это письмо, Почему утилизацию? Ну, потому что вы же отказываетесь на ну, ваше письмо. Нет, не, извините мы... меня, я заплатил деньги. Вы, вы собираетесь выкинуть мои деньги? Это, это. не мужчина, я не знаю, почему они отказываются. Это мы ну, Подождите, пожалуйста, сейчас это позвоню, узнаю почему. А вы сотрудник, да, Анис? Я просто достаточно. Ну. А вот какой-то. Да? Как... Нет. Нет. Же... Ну, я же не один по всему городу. Что-то это потерялся телефон. 8800 же... еще но... раз скажи. Узнавай. Вот, понял. Кто такой? Они подарок решили на день рождения сделать. А как они, я что-то не понимаю. В смысле, они отказались? Ну, видел, крестик, крестик поставили и все, У -у -у. типа. Ни росписи, ни подписи, ничего. Ути, говорит, мы, говорит, утилизируем это сообщение. Я не отказывался получать, я хотел выяснить обстоятельства. Он забрал и уехал. До свидания. Кто, кто этот, этот мастер ЖУ2 с бородой-то? Вот ему это видео отправить. Пускай посмотрит. На YouTube привет. Я посмотрел ваши видосы. Ладно, вы меня извините. Вам там побольше подписчиков. Лайк. И я ему говорю, а, а что ты мне? Он говорит, получите. Я говорю, а что ты мне вручаешь? Говорю, иди обратно доставляй. Говорю, делай повторную попытку. Вот. Он говорит, нет, они отказались. Я говорю, ну что, что отказались, сделай еще раз. Он говорит, вы отказываетесь получать. Я говорю, нет, я не отказываюсь. Я тебе говорю, что делать надо, говорю. Давай, говорю, это телефон руководства. Теле...". А он говорит, 8800. Я, говорю, ну давай, сейчас позвоню. Начинает звонить 8800. Он, он руки в ноги и в машину, и, фью, и нету. Ну понятно, сейчас говорю, в общем. Ну, либо это какой-то подставной взял машину у кого-то, похожую на МС. И приехал с этим конвертом, типа, поиздеваться, типа, бери это, возьми обратно. Ну, короче, он, он, он, он этот конверт взял и, и, и уехал, пока я звонил. Восемь восемьсот. Слушай, у меня там еще одна такая история была, что я им где-то, наверное, полгода назад, может быть, месяцев семь назад, отправляла э, заявление предоставления о запрете использования моих персональных данных и выкатила как бы неустойку, если они как бы не выполнят эти мои условия. Они мне периодически названивают, пишут. То есть, в принципе, можно как бы еще, мне кажется, в этом плане им там как-то пригрозить, или может быть тоже требование какое-то написать. Подожди, ты уходишь в сторону. Давай конкретно по, вот по этой по этой ситуации. Когда ты Давайте. отправляешь им ценное письмо, а они его просто не получают, либо заворачивают у вот такого мальчика присылают. Что делать в таких случаях? Что делать? Ну, может быть, третий вариант это лично приехать через секретаря все документы передать. Если, есть, если ты не в курсе, у нас все управляющие компании в городе, не знаю, как у вас, а у нас все управляющие компании в городе а, закрылись, как и суды, как и приставы. То есть обыкновенная ООО решила, что у них там какой-то коронакризис случился на территории ихнего здания. И они все личные приемы, и дальше двери входные не пускают никого. Ну, не знаю, вот из всех вариантов, мне кажется, вот второй расправить там заплатить курьером, чтобы он сразу при, пришел, отдал, а не расписались и уехал. То есть, как бы, Это же почта России поедет, это не посторонний какой-то человек. Слушай, я тебе только что рассказал, мальчик, приехал да. обратно с таким конвертом. Я заплатил деньги. Я ему тоже поясняю, говорю, ты что, говорю, мне обратно пытаешься вручить? Я говорю, я деньги заплатил, услуга оказана некачественно. Я говорю, давай, давай мне деньги, говорю, либо это, либо иди конверт обратно опять доставляй. Хорошо. Твоя, твоя точка зрения на это, чтобы вот ну как нельзя так говорить, чтобы ты сделал, да, но вот все равно. Спрошу, чтобы ты сделал. Так это понятно, что я все равно я все расскажу. Я хочу, чтобы ты точно сказала, что ты не знаешь. И не стеснялась этого. Ты знаешь, я не знаю, какой вариант выбрать, потому что у меня очень много вот этих вот каких-то мыслей, знаешь, и.. Эту претензию и сверху может быть другой еще претензии как-то навалиться и закидать их бумажками, а может быть вообще в договоре Екатерин, подпись поставить. Екатерин, вообще. Екатерин, давай это, без пулеметов Гатлинга. Вот ты его где достала, вот от, открой шкафчик и обратно его туда положи, пускай он там полежит. Если я задал вопрос короткий, то короткий ответ я ожидаю. Да, нет, не знаю. Отвечаю в данной ситуации, не знаю как быть, поэтому звоню. Поэтому звоню. Лишняя фраза. Хорошо. Просто не знаю. Ну, Гатлинг он и сразу, конечно, останавливается. Так, да. особенно в шкаф не убирается. Да. Что делать в такой ситуации? Все очень просто. В своей оферте прописываешь акцепт accept, условия акцепта и конклюдентных действий, в перечень которых входит не получение или оставление на почте данного письма с таким-то трек-номером. Логично? Mm, ясно. Да, да, вполне. Это будет считаться акцептом. То есть принятием принятие, закли... конкулидентные действия, они заключаются не только в действии, но и в бездействии. И ты вот эти бездействия прописываешь именно в условиях акцепта. Все. Так просто. Да. И никаких мальчиков. Но, то есть можно, в принципе, отправить тогда обычным письмом. Ой, не обычным этим, господи. Ну, не скоро, а вообще, как бы, обычно по времени, имею в виду, но уведомлениями с и да ясно. А, а самый главный вопрос тут разобрались ты, допустим, вот написала супер-пупер оферту со всеми там условиями акцепта, действий, бездействий конклюдентных. А дальше что? Вот они, допустим, это, ну, акцептовали, неважно как, получили, не получили, условия акцепта настало. Акцептовали. Ты это можешь доказать в суде, что они акцептовали на бумагах, там, с словами, записи звонков, видео, все остальное. Дальше ты что делать? Ну, все, как бы, получается, сделка. Вообще, по идее, мне кажется, надо получить, они а какую-то бумажку, что они там претензии не имеют. Но они напишут отписку через месяц, ты, ты еще месяц потеряла. А за этот месяц мож, могут тридцать раз прийти, отключить свет или газ там, или еще что-нибудь. А, слушай, я бы, наверное, запульнула бы наверное, еще вторую оферту, ссылаясь на первую, что вот как бы имеете в виду, что ну, у нас нет с вами никаких договоренностей, я вам ничего не должна, и плюс еще уведомила, что в случае там отключения предусматриваются такие такие статьи. Вот как вот у, у тебя был случай, да? Подожди, подожди. Давай по тебе. У меня, у меня много случаев. У меня. Это, давай по тебе. Вот, вот по этой оферте. Ты говоришь, это, у, тебя, у тебя уже всплыла какая-то вторая оферта по, на основании первой оферты. Таким образом, у тебя там, я предполагаю, что могут всплыть и третья, и четвертая, и десятая, и сотая оферты. Это потеря времени. Что с первой. Ты можешь все эти 100 оферт объединить в одной. Вот одну им выслать. Что с этой офертой делать, с первоначальной? После акцента. Закрепить? Нет. Чем? Закрепителем? Ну, каким-то, я не знаю, соглашением. Не, не соглашением это бред, конечно. Что, на Алиэкспресс начали продавать закрепители и оферты в жидком виде? Не знаю, подскажи. Ну вот, наконец-то, я ждал этого ответа. Благодарствую. Едем дальше. Научись отвечать правду по ситуации. Ничего страшного, наоборот, это. это... Я вот не стесняюсь говорить, когда мне звонит народ, говорит, что там, как ты там делать, тут сделать, ты же знаешь, скажи. Я говорю, я не знаю. Не знаю. Нет, ну подождите, сначала нужно проверить, может быть, мысль придет. Ну вот, не пришла, я сказала, что не знаю. Тоже вариант. Но у меня этого времени нет, пока ты там подумаешь. Понимаю. Поэтому на данный момент, если не знаешь, то так и говори, не знаю. Или хотя бы скажи я, я хочу подумать. Тогда я тебе начну наводящие вопросы задавать. Хорошо. Ну, также лучше будет общение строиться. Так, так, делать что? Что делать, согласна? Я на все согласна, давай дальше. <сcurries> <сcurries> <сcurries> так, идем дальше, хорошо, просто согласна. С первой офертой, если они ее акцептовали, то дальше идет... Многие думают, что все, надо сразу бежать, составлять иск, и сразу по гражданскому иску, там на основании там оферты, подавать в суд. Суд, скорее всего, такой иск завернет. Ну, там по, по разным надуманным причинам. Плюс еще там есть опасные моменты в самой оферте. Ни в коем случае нельзя там указывать слова ущерб, неустойка. И всякие там указывают тронские унции, там бибарики, доллары, там, евро и все остальное. Только бибарики. Биленты Банка России. А рубль? Ну, слово рубль может фигурировать? Эм, рубль. Ну, он, на самом деле, как бы, ну, э, как сказать, вот это вот понятие рубль, оно даже подкреплено... Ой, дальше ты скажу, чем. Там даже какая-то... Можно написать э, рублей билетами Банка России. Ага. Все. А дальше такая оферта, ее нужно, как говорится, закрепить. Э, суд, скорее всего, иск по такой оферте завернет по, на основании, там, не было досудебного урегулирования, или нет доказательств, что там какие-то это условия акцепта сделаны и все такое. Соответственно, если есть оферта, а оферта – это устный договор или письменный договор, а условием заключения является условия акцепта. Акцепт у тебя настал, ты его можешь доказать. Он у тебя прописан в самом договоре в письменном. Соответственно, чтобы это все закрепить, подготовиться к иску гражданскому, тебе нужно сделать ну на мой взгляд, элементарные вещи составить акт выполненных работ. То есть тебе там поступил звонок от них, или они тебе постучали в дверь, или прислали какую-то фигню, или вывесили на двери какое-то объявление. То есть это все тоже нужно прописывать. То есть ты пишешь там, вывесили объявление на двери, это вот там стоит 10 тысяч рублей. Там прочтение, там слушать ваши звонки, там одна минута, там тоже 10 тысяч рублей. Принять на почте ваш любой документ и прочтение одной страницы стоит там тоже 10 тысяч рублей. И все, все, все, все, вот это расписать. Вот после принятия акцепта начинается включаться вот этот, как сказать, счетчик выполненных работ. И ты, допустим, они там, допустим, совершили какие-то три действия любых, и ты по этим трем действиям, ну, можно и по одному, но лучше всего три. То есть, вот эти три действия по трем действиям составляешь акт выполненных работ. Все, роспись, там, два очевидца. Росписи это, заверили и им направляешь акты выполненных работ и тут же досудебное требование Согласно актам выполненных работ я хочу, чтобы такая-то сумма согласно актам выполненных работ была перечислена на какую-то персону через АО Почта России в такой-то срок. В противном случае будет это, данная сумма будет изыскана через суд по гражданскому кодексу. Антон, точнее, это я должна уже после того, как они отцепствуют, то есть это каким-то э, ну, новым документом им отослать, получается, вот эту новую оферту, да, что я это такая такая -то. Это не оферта. Оферта делается один раз. Дальше составляется акт выполненных работ, а, вот и судебные а. требования. Uh -huh. И как только они его получат, пройдет, там, можешь три дня выставить, трехдневный срок. Они их получат, с этого момента там получат, не получат, это тоже все не важно. Тоже прописываешь там вот эти, это, в первой оферте еще, в первом документе прописываешь все эти условия. Угу. Три дня проходит после досудебки вместе с актами. Не перечислили сумму, сходила на почту, нет ничего, нету ничего, все под видео записала. И гражданский иск в суд, все. А дальше судебное разбирательство. Ну, то есть, в принципе, можно как бы, написать сумму, которая будет превышать их долг, и, соответственно, они ну, как бы, поймут, что им это вообще уже невыгодно будет даже связываться дальше. Но я так думаю, что там не глупые люди сидят и понимают, к чему это все приведет. Ну, конечно. Если понимаешь, ты таким иском поставишь суд в, это, в неловкое положение. Либо, и, там два варианта, либо они удовлетворяют твой иск, и принимает производство. А такие прецеденты уже есть. То есть ты можешь там и триллион рублей выставить по актам выполненных работ. То есть за каждый звонок там миллиард, за каждое прочтение миллиард. И у тебя там, допустим, триллион набежало, ты вот гражданский иск, акт выполненных работ плюс досудебка на триллион рублей. А иск загоняешь на триллион рублей. При этом те госпошлину всего надо заплатить там 300 рублей. Потому что Андрей из Перми как канал «Товарищ Сталин 2.0», он уже создал такой прецедент. У него приняли иск на 20 миллионов рублей, к ФССП, и он при этом заплатил всего лишь 300 рублей. И такие иски принимаются, то есть есть прецедент. А раз есть прецедент, то и у тебя обязаны принять. Но, вот... На самом деле у меня нет такой задачи, какие-то деньги, мне не нужны их деньги. Я хочу просто, чтобы они от меня отстали. а Они не отстанут, пока, пока они не поймут, что проще от тебя отстать, чем обанкротиться. Ну, понятно, да. Вот это и есть. Это самозащита называется методом грамотного использования закона. Вспомни, что Невский сказал. Вот ты сейчас мне в пупик по поставил вообще. Нормально, Вот голове. Происки спросу, ты, а ты хопа, вспомни, что ты сказал что-то. Да, на поле оферты, актов выполненных работ, судебных требований, вдруг появился Невский, что ты должен сказать? Так вот, Александр Невский сказал насколько нам известно. Он сказал, кто к нам с мечом придет, тут отмечай и погибнет. Да. Вот они с иском приходят, вот им надо такой же иск. Они же по сути оферты присылают, вот эти все попрошайки, которые они запихивают в эти в почтовые эти ящики. Это по сути оферта, потому что она никем не подписана и печати главбуха или директора там нет. Да, это знаю. Ну, Даже знаю, как это доказать. Это все знают. А что делать с этим, как обратно развернуть ситуацию, мало кто знает. Так вот, Андрей нашел такой путь. Но это, я тебе говорю, ты, это, это все равно это первый этап только, вот дойти до иска в суд, чтобы вы приняли, и все, начали судебное разбирательство. Второй этап, и он очень большой, это вот вплоть до Верховного суда, там, конституционного и, и этого, ЕСПЧ, короче, добиться именно выплаты. Потому что у тебя есть шикарный вариант, это создать вот прецедент, почему Андрей это озвучил, что это прецедент именно для системы. Потому что если они принять в любом случае должны, потому что уже есть прецедент принятия, а вот дальше что они, какое решение вынесут? Если в твою пользу, замечательно, у тебя, тебя будет все основания там, прийти к исполнительным этим судебным приставам с решением суда и сказать, давайте взыскивайте с них, делайте что хотите, это, пускай перечисляют какие-то сроки. А если, ну, у меня же видео даже есть по этому поводу, я уже снимал это, называется «Два КамАЗа денег у подъезда». Да-да-да, смотрела. Угу. Вот. А, соответственно, а если наоборот, они откажут, то есть они вдруг посчитают, что оферта, ну, как бы, недействительна, да, вот это вот все. И это типа не канает. Тогда получается, все оферты, которые когда-либо в рефе были созданы, они, не являются действительными. Ну подставят сами себя, да. Ну в чем проблема? Время есть, ресурсы есть, вперед из песни. Тестирую, снимаю видео, еще YouTube канал открою и это получает доход от таких видео. Ну нет, это не мое. Это не мое. Я люблю тихую спокойную жизнь. Вот они, вот они таких очень любят, которые тихо, тихо, тихо. Им, им что только не делают. И свет отключают, и газ отключают, и, и, и, и звонками, это, и кого-то там и на улице подстерегают. Ну, что только не делают. А народ все тихо и тихо, и тихо, и тихо. Слушай, они, ко мне, они ко мне уже приходили тут отключать свет. Ну, они говорят, вы же как... Да они, они же пришли к тебе не свет выключать, они пришли к тебе с вопросом. Вы когда проснетесь? Вы когда встанете и скажете, хватит? А вы шутите? Ну, так вот я им ответила. И они больше не приходят. Не приходят. Сейчас они ухудятся, еще раз придут. Это же называется разведка боем. Ну да. Ладно, Антон, спасибо большое за мнение твое. Прям очень помог мне. Сейчас буду немножко переписывать тут мою оферту, вносить новые данные. И, наверное, нужно еще Андрея пересмотреть. Вот ты говоришь, что он прецедент от Значит, видео, тоже посмотреть, как там было. Да, а еще параллельно я тебе советую истребовать именно из управляющей компании все решения собственников за все года. И все протокола общего собрания за все года. Это самые два главные, это все это вот самые главные бумаги. Слушай, а ты вообще вот разбираешься в оформлении протоколов, если сейчас вопрос тебе задам? Ну, примерно, да, после того, как я через суд случайным образом удалось получить, ну как случайным образом, они же подали в суд, сначала <becomes legit> мировой этот, приказ, я его отменил, потом на, в тот же мировой исковое заявление загнали. Так я им сразу ходатайство, Амельченко это, в вот этой черной мантии, ход, это волеизъявление. Я хочу, чтобы вы сами истребовали из управляющей компании документы, подтверждающие их полномочия вообще, что они имеют право что-то требовать. И она сделала такой запрос. И они взяли и предоставили протокол общего собрания на двух листах, который абсолютно не соответствует законодательству. То есть по факту у них нет никаких полномочий. Вот у меня вопрос, смотри, по оформлению. В протоколе обязательно ли должны прописаны быть все приложения, которые каким-либо образом касаются этого протокола. Не ну, то есть я имею в виду реестр да, вот, собственников, участвующих. Либо в самом протоколе эти собственники должны вот списком быть прописаны, потом приложение один и приложение само один. Быть, вот, как бы. Факт в том, что если они и пропишут там какие-то приложения, то эти приложения должны быть предоставлены вместе с протоколом. То есть это неотъемлемая часть этого протокола. Ну, соответственно, вот выбранный там председатель, да, там кто там выбирает счетная комиссию, там еще кто-то секретарь, они должны были при э, подсчете голосов и подписании протокола, должны были еще расписаться, получается, как-то в приложении, то есть каким образом это все визируется? Или они должны были просто увидеть, что как здесь есть приложение? Или это должно быть стой, скреплено, стой, быть там стой, стой, официально? Стой, стой, Слишком много вопросов. У меня голова не, не выдерживает это на твоих вопросах. Все ответы на твои вопросы находятся в одном видео. Называется «Уголовная компания ДЭСВЖР». Там рассматривается протоколы управляющей компанией ДЭСВЖР. Ага, там компания ДЭСВЖР. DZ... DZ... Уголовная ага. компания ДЭСВЖР. Ага. Посмотрю. А еще, так, ну, а еще да. видео советую. Золотой ключ от ЖКХ, что ли? Да, золотой от, ключ от мне, ЖКХ. Мне я его смотрела, да. Там, там да. три видео, там то же самое. Там исковое заявление их не в Мировой суд рассматривается. Хорошо. Так, ну, мне сейчас серьезно, что стало, Как-то, а у меня это какая-то прям каша была в голове, я не понимала, куда чего это делает. Вы привыкли свой пулемет Гатлинга обращать? А разговаривать нужно коротко и ясно. Один раз сказал одно слово, и сразу ясно стало. А еще подскажи, какая ситуация в судах? Никто тебе не говорил, как там вот дела. Ну, за последние там два-три месяца. В смысле, как дела? Ну, как-то верствуют судьи, там, не знаю, дела как-то возвращают, там или еще что-то. Даже бывает, как-то у них наплывание, немножко какие-то приказы сверху, вступают. Ты знаешь, что такое генератор случайных чисел? Ну, да. Ну, вот это наши суды. Угу, понятно. Чем больше тыкаешь, тем больше вероятность, что получишь новую эту, ту цифру, которая тебе необходима. Ясно. Как сказала мне одна из секретарш нашего сургутского городского суда, говорит, звоните, долбите. Прям долбите. Ну, а 184, если трубку не возьмут, что мне делать? Звонить, долбить, пока не возьмут. Долбить прям? И прям долбить. Ну, в этом есть правда, да. Что когда, прям, что, когда тебе что-то нужно, ты идешь, долбишь, и это получаешь. Не, то, не точно, а прям. Ну, надо грамотно это все делать. Коротко и ясно. Так, ну все тогда. Не буду тебя больше отвлекать. Спасибо тебе большое. Даю тебе на, на размещение разговор. Да, конечно, если это кому-то поможет... Я думаю, поможет, да. Мне постоянно, раз, раза 3-4 в неделю с такими же вопросами звонят. Отлично. Все, ну, если выложишь, переслушаю еще раз. <с> Может быть, что-то новое услышу. <с> <с> Конечно. Я всем советую, вот все, что вы э, сами со мной наговорили, переслушивайте. Потому что я вот когда... Я, во-первых, при, монта при монтаже... То есть мне нужно сначала подготовить файлы для монтажа, обработать их специальным образом. Я вынужден все это слушать по второму, по третьему, по пятому разу. Потом я начинаю монтировать. Там вообще, там может я и по 40 могу раз это переслушать все. И потом еще, если видео интересное получается, я еще субтитры делаю на русском языке. То есть еще по 40 раз примерно переслушаю. И вот представь, сколько я информации из, из одного разговора это, черпаю. А народ, я, допустим, 80 раз переслушал и 80 раз услышал информацию, а человек только один раз со мной поговорил, и до него дошла только одна 80 из нашего разговора. Это правда, да. Вот отсюда все мои знания получаются, ну, большая часть. Потому что я постоянно все переслушиваю и постоянно что-то новое слышу даже в своих словах. Ясно. Ладно, благодарю. Благодарю. До связи. До да.